девятнадцатый Аркан Солнца. Вам, людям, не узнать, что в каждой птице на лету безмерный мир восторга, недоступный вашим чувствам. Изображение карты. Исследователи с утверждают, что каждый человек хоть раз в жизни летал во сне. Именно это незабываемое и непередаваемое словами ощущение – внутренняя суть Аркана Солнца. Девушка на крыльях парит ввысь, к солнцу. Его слепительно-белый диск кажется входом в божественный мир. Цветовая гамма карты от красного внизу, который символизирует более плотные энергии и страсти, до белого цвета духовного развития вверху. Не правда ли, явно прослеживается тема романтической любви как возможности соприкосновения с божественным началом? Влюбленный может увидеть в человеке божественную сущность. Так через любовь к ближнему происходит общение с Богом. Без полной смерти собственного эгоизма не может быть и воскресения для новой духовной жизни. Через таинство брака идет путь религиозно-мистического преображения эротической любви. И тогда проявляется истинный смысл жизни. Жить в другом существе, как в себе – или находить в нем положительное дополнение себя. Афродита Пандемос трансформируется в Афродиту Уранию. В древнегреческой мифологии различали две Афродиты. Старшая Урания, дочь Урана, вышла из морской пены и называется небесной, возвышенной. Младшая Пандемос, дочь Диона и Зевса, которую именовали пошлой, символизировала любовь только к телу, а не к душе любовь эгоистичную, имеющую животное начало. Этот Аркан символизирует возвышенную любовь, в которой мы не только получаем другого, но и всецело отдаем себя. Смысл человеческой любви есть оправдание и спасение индивидуальности через жертву эгоизма. Соловьев смысл любви. Значение карты Дух просветляющий материю. Легкость, вдохновение, восторг. Ментальное и физическое здоровье, большой запас жизненных сил. Также может указывать на артистический талант и творческую самореализацию. Субъективный идеализм в своей крайней форме. Самое важное значение, с которым вы столкнетесь при психологических раскладах и что необходимо подчеркнуть особо – это способность видеть божественную сущность человека. Но она никогда не проявляется сама по себе, а приходит через любовь, через переживания и страдания души. Это невероятный по силе воздействия жизненный опыт, который можно сравнить лишь со взрывом. Он помогает нам сделать рывок, качественно изменить себя и окружающий мир. Не каждому дано без страха испытать такое чувство. Недаром говорят, что любовь – это достоинство не того, кого любят, а того, кто любит. Состояние. Влюблённость, полёт на крыльях любви. Открытость всему миру. Необыкновенная восприимчивость. Когда человек влюблен, он соприкасается со сверхчеловеческим уровнем бытия. Но такая напряженная энергия не может не вырваться наружу, оказывая воздействие на весь окружающий мир. Влюбленность ⁇ это удел богов и богинь. Она существует вне времени и пространства. К сожалению, она быстро проходит. И в этой быстротечности тень грусти. В психологическом плане 19-й аркан представляет сознание, способное управлять собой. Это состояние хорошо описал Юнг. Познать себя означает всегда осознавать свою идентичность. Мы знаем, что никогда себя не потеряем и никогда не будем подвергнуты самоотчуждению. И это происходит потому, что мы поняли, наше «я» невозможно разрушить. Оно всегда одно и то же. Характеристика отношений Счастливый союз это может быть любой вид союза, в любви, браке, дружбе, товариществе и так далее. Свободные возвышенные отношения, построенные на духовной близости. И неважно, есть ли взаимность, главное – чувство и внутренний восторг. Физическое состояние. Легкость в душе, полеты во сне, стремление ввысь. Человек возвышается настолько, что прикасается к сверхчеловеческим уровням бытия, божественной любви, подъем, экзальтация всех внутренних ресурсов человека. Чувства. Быть на вершине любви, быть свободным и счастливым. Светлые чувства, свобода и счастье, просто любовь. Предупреждение карты. Смотри, чтобы солнце не опалило твои крылья, не слишком ли ты гонишься за счастьем и успехом? Ты еще не готова к принятию энергии Солнца. Она может тебя разрушить. Совет карты. Реализуй свое божественное начало. Поднимись над обыденностью. Ощути радость полета. Раскрой свой потенциал. Радуйся жизни. Свети всем. Астрологическое соответствие. Солнце. Самодостаточность – необходимость творческого самовыражения.